Всем привет В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу как сделать вот такую вот игрушку дракона с ночную фурию с мультика как приручить дракона вяжется она довольно таки э, легко и быстро но справится, так сказать не начинающий она состоит из колец амигуруми и если вы вязали уже кольца амигуруми и круги то в принципе я думаю вы справитесь вам понадобится э, 300 метров э, либо в 100 граммах, либо в 50 э, ниточек. Если вы возьмете толстые ниточки и потолще крючочек, то у вас получится довольно-таки внушительных размеров игрушка. Если вы возьмете, как я, не слишком толстую, то вот посмотрите, относительно моей руки она получилась немного длиннее. Также вам понадобится помимо черного цвета, либо темно-фиолетового, немножечко салатнего, либо желтого для глазок, вот как вы видите, небольшие такие кусочки ниточек, сиреневого, либо фиолетового, небольшой кусочек красного цвета для хвостика, так как у него по мультику хвостик искусственный, и немножечко белого для того, чтобы вышить. Либо, если не хотите вышивать, то можете просто взять сделать красненький хвостик. Либо однотонный, как и дракон. В общем, наполняла я наполнителем холофайбером. Это такие вот силиконизированные шарики. Хотите, можете наполнить синтепоном, либо любым наполнителем, которым считаете нужным. Ватой наполнять не советую, потому что игрушка получится довольно-таки плотная и тяжелая. В общем, немножечко, э, так сказать, проволочки. Проволочка будет вставляться у нас в крылышки для того, чтобы они держали форму. И немного вашего терпения. Крючок. Будете брать под пряжу ориентироваться, то есть если у вас пряжа толстенькая, берете побольше крючок, пряжа тоненькая, берете потоньше крючок. Для того, чтобы у вас не получалось дырочек, пожалуйста, ориентируйтесь крючок под пряжу, то есть чтобы наполнитель не вытаскивался. По ходу вязания я вам буду рассказывать, как все делать, как все пришивать. Я надеюсь, что вам понравилось. Присоединяйтесь, мы начинаем вязать. Начнем мы с головы. Берем ниточку основного цвета, делаем кольцо амигурумин, закрепляем его и набираем 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем колечко наше, вот так вот, плотненько, тугенько и закрепляем. Теперь в каждую петлю делаем по прибавке. То есть в конце ряда второго у нас будет 12 столбиков без накида. Итак, первый столбик сюда же второй. Затем во второй столбик первый, сюда же второй. Третий столбик. Снова прибавка. Первый сюда же второй. Четвертый. Первый сюда же второй. Пятый. Первый. Сюда же второй и последняя прибавочка. Один столбик, и сюда же второй столбик. 12 столбиков у нас сейчас в ряду. Теперь в третьем рядочке мы будем вязать столбик без накида, затем прибавочку то есть чередовать столбик без накида, во второй делаем прибавочку, второй и третий столбик. Затем в третий просто столбик. Это 4, затем прибавка 5. 6. Затем снова столбик 7, прибавка 8, 9, столбик 10, прибавка 11, 12, столбик 13, далее прибавка 14, 15, столбик 16, прибавка 17, 15. И 18 сюда же. У нас 18 столбиков без накида. Теперь четвертый ряд мы будем вязать при прибавки подряд. Итак, первая прибавочка. Затем во второй столбик снова 2 столбика без накида. Вторая прибавочка. И в третий столбик 2 столбика без накида. Третья прибавочка. Затем мы провязываем 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5 и 6. Затем снова 3 прибавочки. 1 столбик, сюда же 2, 1 прибавочка. 1 столбик, сюда же 2, 2 прибавочка. И 1 столбик, сюда же 2 Третья прибавочка. И заканчиваем этот ряд шестью столбиками без накида. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали ряд до конца. Теперь пятый ряд провяжем наши получившиеся в итоге 24 столбика без накида. Без изменения, то есть первый столбик, второй столбик, третий, и так до 24 столбика. Шестой ряд делаем снова 3 прибавления подряд. Итак, первое прибавление 2 столбика без накида в одну петлю, второе прибавление 2 столбика в одну петлю и третье прибавление 2 столбика в одну петлю. Затем провязываем 9 столбиков без накида подряд 1. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Теперь снова три прибавления подряд. Первое прибавление, сюда же второй столбик. Второе прибавление, один столбик, сюда же второй. И третье прибавление, столбик и сюда же второй. Сделали 3 прибавления и довязываем до конца ряда 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Довязали 9 столбиков без накида, в конце ряда у нас 30 петель. Теперь, получается, мы довязали 6 ряд, 7 и 8, нам нужно провязать без изменения. То есть 2 ряда это 60 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 59, 60. Теперь провяжем 9 ряд, 3 прибавки снова. В первую петельку 1, 2. Во вторую петельку 1, 2. И в третью петельку 3, последняя прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь провязываем 12 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Теперь снова провязываем три прибавочки подряд. Первая прибавка. Во второй столбик, во вторую петельку, вторая прибавка. И третья прибавка. Один столбик и сюда же второй. Теперь довязываем до конца ряда 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце ряда у нас получилось с прибавлениями 36 столбиков. В 10 ряд провяжем 36 столбиков без изменения. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 35 и 36. Провязали 10 ряд до конца, 11 ряд. Снова делаем три прибавления подряд. Один столбик, сюда же второй. Во вторую петелечку один столбик, сюда же второй. И третий столбик, один столбик, сюда же второй столбик. Делали три прибавления, а затем 15 столбиков без накида провязываем. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и пятнадцать. Теперь снова провязываем три прибавления в первый столбик, два столбика без накида. Во второй столбик 2 столбика без накида. И в третий столбик 2 столбика без накида. Сделали 3 прибавления подряд. И довязываем до конца ряда 15 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14 и 15. В конце ряда у нас получилось 42 столбика без накида. Теперь мы их провяжем в 12 ряду без изменения. 42 столбика без накида. 1 столбик, 2, 3, 4. Пятый шестой, 41 и 42, довязали до конца двенадцатый ряд. В тринадцатом ряду снова делаем прибавление. Три столбика провязываем с прибавками: 1 столбик сюда же, второй, один столбик сюда же второй и один столбик сюда же второй. Сделали три прибавления. Затем провязываем восемнадцать столбиков без накида подряд. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, девятый, десятый. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый. Восемнадцать столбиков без накида провязали. Делаем снова. 3 столбика без накида с прибавлениями. Первый столбик один сюда же второй, во второй столбик 1 сюда же второй, и третий столбик, один столбик сюда же провязываем второй. Прибавление сделано, и довязываем до конца 18 столбиков без накида. В конце этого ряда у нас должно получиться 48 петель, третий столбик, четвертый, пятый шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, Семнадцатый и восемнадцатый. Семнадцатый и восемнадцатый. Довязали до конца ряд. И теперь четырнадцатый и пятнадцатый ряд мы провяжем столбиками без накида. То есть 48 умножить на два, девяносто шесть столбиков. Итак, один, два, три, четыре, пять. 6, 95 и 96. Провязали до конца столбики без накида. А теперь 16 ряд. Я вам предлагаю взять кусочек нитки в другой. Или такого же цвета, или другого. Но, в принципе, можете взять и обычный маркер. Но, честно говоря, мне удобно ниточкой. Она мне не мешает. Провяжем следующим образом 16 ряд. 7 столбиков без накида. И прибавление. 7 столбиков без накида, прибавление. Итак, 2 столбика, 3, 4, 5, 6 и 7. 8 делаем прибавление. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь снова 1 столбик, 2, 3, 4, 5 шестой и седьмой восьмой делаем снова два столбика без накида в одну петелечку снова начинаем 1 2 3 4 5 6 7 8 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмое делаем, прибавление. Один и сюда же второй столбик. Снова один столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и снова один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петелечку. И последний раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И последняя прибавочка в Восьмую петелечку. Два столбика без накида. Итак, провязали. Прибавление в каждую восьмую петельку. А теперь 17, 18 и 19 ряд мы провяжем столбиками без накида. Если посчитать на 3 ряда умножить, это 162 столбика без накида. Нашу ниточку переносите в начало ряда и начинаете отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 160 161 и 162 довязали наши три рядочка 162 петельки провязали 162 столбика без накида переносим наш маркер в начало ряда снова нашу ниточку и теперь начинаем делать убавление чередуем наш двадцатый ряд Чередуем 7 столбиков без накида, делаем убавление. 7 столбиков без накида, делаем убавление. Итак, 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. 8, 9 делаем убавление. Убавление я делаю следующим образом. Беру 2 полустолбика за передние стенки, вот так вот. У меня на крючке 3 петелечки. Захватываю ниточку, на крючке 2 петелечки. И снова захватываю ниточку, продеваю через 2 петелечки. Вот таким образом я делаю убавление. И снова чередуем 1 столбик, второй столбик, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова делаю убавление за две передние стеночки, захватываю ниточку и снова захватываю ниточку. Теперь снова один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Для кого непонятно, как я делаю убавление, можете провязывать классическим способом, то есть, Вязать полустолбик с одной петли, со второй петли полустолбик и соединять общие вершины. Но я не люблю это убавление, так как оно сильно заметно. Я делаю за два передних полустолбика, захватываю ниточку и еще раз захватываю ниточку. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И седьмой. Восьмой, девятый я делаю убавление. За две передние стеночки повторюсь. Делаю полустолбик и довязываю столбик. Теперь снова очередую. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмой, девятый делаю убавление. И последний раз Провязываем 7 наших столбиков. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 делаю убавление за две передние стеночки. Провязываю столбик. Все, довязали до конца ряда. Первый ряд убавления. Перенесли нашу ниточку в начало ряда. И теперь чередуем 6 столбиков без накида, убавление, 6 столбиков без накида, убавление. Итак, провязываем первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Седьмой, восьмой делаем убавление за две передние стеночки. Делаем столбик. Теперь снова один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Делаем убавление за передние стеночки. Захватываем ниточку и довязываем. Один, второй, третий столбик, четвертый пятый и шестой снова делаю убавление за две передние стеночки захватываем ниточку и довязывая столбик снова повторяем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 делаем убавление 7 и 8. Захватываем петельки. Делаем убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавление. И последний остался раз у нас. 6 столбиков убавления. 1 столбик второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем убавление. Семь, восемь. Провязываем вместе. Довязали снова убавление. Двадцать второй ряд будем чередовать так. Начало ряда снова ниточку нашу. 5 столбиков без накида. Убавление. 5 столбиков без накида. Убавление. Итак, один. 2 3 4 5 6 7 делаем убавление 6 7 в одну петельку соединяем теперь снова 1 2 3 4 5 6 7 делаем убавление за два полустолбика провязываем столбик с общей вершиной и снова 1 2 3 4 и 5 6 7 делаем убавление и так делаем до конца ряда. в каждом ряду как вы видите, мы убавляем по 6 петелек постепенно. Довязали ряд до конца. Снова ставим ниточку в начало ряда и теперь чередуем 4 уже столбика без накида. Убавление. 4 столбика без накида. Убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавление. За передние стеночки я всегда убавляю. Вяжу столбик. Либо хотите с общей вершиной. Как хотите, в принципе, убавление делаете. 1, 2. 3, 4. Единственное, что если делаете убавление сначала, так сказать, тайное, вот как я делаю, то и продолжаете тайно. Если делаете с общей вершиной, то и от начала до конца делаете с общей вершиной, чтобы потом вам было ну, не путаться и получалось довольно-таки красиво. То есть, если вы делаете одно убавление, то вы как бы продолжаете этим же убавлением. Но видите, у меня получается такое тайное, его практически не видно по убавлению итак 4 провязали 5 6 делаем убавление снова 4 провязали 5 6 делаем убавление итак до конца ряда продолжаем 1 2 3 4 столбика провязали 5 6 делаем убавление после того как довязали ряд вынимаете ниточку Вытяньте немножечко петелечку, чтобы она у вас не спустилась. И предлагаю вам наполнить нашу голову. Наполняете ее довольно-таки плотненько, красивенько, чтобы она у вас была. Придаете ей форму красивую. И мы с вами продолжим убавление. Вот, я наполнила голову, но немножечко не недонаполняла, чтобы мне сейчас было удобно еще делать убавление. Чтобы у меня мой наполнитель не высовывался наружу. Итак, ставим снова в начало ряда нашу ниточку. И теперь чередуем 3 столбика без накида. И затем 4-5 делаем убавление. Итак, первый столбик, второй, третий. Теперь делаем 4-5 убавление за передние стеночки. Делаем столбик без накида. Теперь снова 1 столбик второй и третий. Снова делаем убавление. За передние стеночки 2 полупетли берем. И делаем столбик без накида за две стеночки. Теперь снова столбик, столбик, третий столбик, убавление. И так делаем убавление. Снова чередуем 3 столбика без накида до конца ряда. Довязали до конца ряда и теперь чередуем снова. Делаем убавление, но чередуем уже так. 2 столбика без накида, убавление. 2 столбика без накида. И вот делаем убавление. Чередуем 2 столбика без накида, убавление. Опять до конца ряда. Итак, один столбик, второй столбик. И за передние стеночки третий, четвертый делаем убавление. Снова один столбик, второй столбик, третий, четвертый, делаем убавление. И 4. И так чередуем до конца ряда. Довязали до конца ряда, у нас осталось вот такое вот незакрытое небольшое отверстие. Снова вытащили ниточку и при вытянке петельку будем снова наполнять нашу голову. Предлагаю вам наполнить максимально э, плотненько, чтобы оставить буквально небольшое отверстие после э, ряда убавлений и до заполнять полностью голову. То есть наполняете сейчас максимально, э, как бы хотите, чтобы она была наполнена. И тогда мы с вами продолжим убавление. Донаполняли э, вот, до вершины нашу голову. Снова крючочек Вводим петельку. И будем чередовать. Столбик без накида. Убавление. Столбик без накида. Убавление. Теперь придерживайте наполнитель, чтобы он у вас не высовывался. Столбик без накида. Убавление. и так будем снова чередовать 6 раз. Столбик без накида. Убавление. Раз. Столбик без накида. Затем убавление. Два. Немножечко неудобно, но вы постараетесь. Снова столбик без накида, убавление 3. Столбик без накида, убавление 4 будет у нас. столбик без накида убавления 5 столбик без накида убавление 6 а теперь нам осталось максимально до наполнять или если хотите Можете провязать 6 убавлений подряд, а затем в открытое отверстие до наполнять максимально. В принципе, можно и так. Я думаю, там останется такое небольшое, сказать, небольшое отверстие. Поэтому нам, в принципе, будет ну, удобно наполнить его. Итак, третье убавление сделали. четвертое. Затем. Пятое. Просто делаем убавление подряд. Шесть убавлений. Так, у меня по счету пятое сейчас. И последнее. Я делаю убавление, это шестое. Все, я сделала 6 убавлений. вытягивая немножечко петельку свою. И вот у меня осталось такое небольшое отверстие. Я буду с помощью крючка донаполнять. Если вам неудобно, хотите распустить этот ряд убавления. Мне в принципе довольно-таки э, ну, удобно. Я с крючком вот так вот э, свой наполнитель туда донаполняю. Вот я донаполняла нашу верхушку. А теперь при вытаскиваю немного ниточку, обрезаю ее где-то сантиметров. 10-12 от, так сказать, от конца вязания. вдеваю ниточку в иголочку. И после этого делаю, так сказать, стягивание нашего колечка из 6 петель, которые мы закончили. Вот так вот нанизываю петелечки И прячу, так сказать, вот это отверстие наше. Стягиваю петелечки, чтобы у меня была закрыта голова до конца. Вот я до конца достягивала отверстие. Теперь прячу ниточку, где-нибудь ее вытягиваю подальше от закрытия и обрезаю. И, как вы видите, вот она наша голова готова. Теперь приступаем к ушку. Делаем кольцо мигуруми, закрепляем его и э, в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем крайнюю петельку и теперь провязываем 6 столбиков без накида. В каждую петелечку по столбику без накида. 1. 2. столбик. 3. 4. 5. И 6. Теперь в каждый столбик в третьем ряду сделаем по прибавке. То есть в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Итак, в первую петелечку один столбик, второй сюда же. Во вторую петелечку тоже два столбика делаем. Один столбик, сюда же второй. В третью петелечку один столбик, сюда же второй. Четвертую петельку, один столбик, сюда же делаем второй, пятый столбик, один, сюда же второй и последний шестой столбик, тоже делаем прибавочку. Один столбик, сюда же делаем второй столбик. Итак, сделали прибавочки. В четвертый ряд провяжем 12 столбиков. Каждую петелечку по столбику. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Провязали четвертый ряд. Теперь пятый ряд будем делать прибавление. Первую петельку делаем два столбика без накида. Один столбик и сюда же второй столбик. Теперь провязываем до конца ряда одиннадцать столбиков. Один, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, девять, десять и сюда же, ой, не сюда же, в следующую одиннадцать. Довязали. У нас в конце ряда 13 столбиков провязано. В шестом ряду мы снова первую петельку сделаем. Прибавление 2 столбика без накида в первую петлю провяжем. А затем 12 столбиков до конца ряда по столбику в каждую петельку. 2, 3, 4, 5, 6, Далее 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В конце ряда у нас 14 столбиков получилось вместо, с, с прибавочкой с нашей. Теперь снова первую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида провязываем. А затем до конца ряда довязываем тринадцать столбиков в каждую петельку по столбику. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. В конце ряда у нас провязано 15 столбиков без накида. В восьмом ряду снова делаем прибавление. В первую петельку 2 столбика без накида провязываем. И до конца ряда довязываем 14 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику. 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. В конце ряда у нас 13 и 14. В конце ряда у нас получается 16 столбиков провязано. В 9-й ряд снова делаем прибавление в первую петельку. И до конца ряда, то есть 15 столбиков провязываем 1. В каждую петельку по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 и 15. В конце ряда у нас 17 петелек. В десятом ряду снова делаем прибавление в первую петельку 2 столбика без накида. И до конца довязываем уже 16 столбиков по столбику в каждую петельку. 2, 3. Три, четыре, пять, шесть, семь, пятнадцать и шестнадцать. В конце ряда у нас восемнадцать столбиков, восемнадцать петелек. Одиннадцатый и двенадцатый ряд мы провяжем без изменения. То есть восемнадцать на два это тридцать шесть столбиков. Один, два, три, четыре. 35 и 36 довязали два ряда, а сейчас делаем убавление: первые две петельки провязываем за передние стеночки с общей вершиной, либо как я делаю тайными, теперь провязываем 14 столбиков подряд: 1, 2, 3, 4, 5, 13. И 14. И затем в конце ряда снова делаем убавление за две передние стеночки. Захватываем ниточку и через две пропускаем снова ниточку. У нас в конце ряда с двумя убавлениями получилось 16 петель. Теперь снова провязываем сразу же в начале ряда убавления. Из двух делаем одну петельку. Теперь провязываем 12 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, тринадцать, четырнадцать. И в конце ряда также провязываем убавление. За две передние стеночки захватываем ниточку и сквозь две петелечки пропускаем ниточку. У нас в конце получилось четырнадцать петелек с двумя убавлениями. Теперь 15-й и 16-й ряд мы провяжем без изменения по 14 столбиков. То есть на 2 ряда это 28 столбиков без накида. Итак, 1 столбик, 2, 3, 27 и последний 28 столбик. Теперь делаем соединительный столбик. И вытягиваем ниточку. Оставляем ниточку небольшую, где-то сантиметров 17, для пришивания нашего ушка. Таких деталей нам нужно сделать две штучки. Два ушка у нас готовы. И мы э, сейчас будем делать рожки, те, которые у нас на лбу. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем. И в него набираем, как всегда, наши 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем крючок, стягиваем наше колечко. И провязываем теперь каждую петельку по столбику. Итак, первую петельку столбик. во вторую петелечку столбик, третью, четвертую, пятую и последнюю шестую провязали по столбику, а теперь первую петелечку третьего ряда делаем прибавку, то есть провязываем в одну петелечку два столбика один. И сюда же второй. Сделали прибавление, а теперь довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. С нашей прибавочкой у нас 6 получается петелек в ряду. Теперь снова первую петельку делаем прибавление. И до конца ряда довязываем уже шесть столбиков. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Снова в первую петелечку делаем прибавление. Два столбика без накида провязываем. А затем довязываем до конца ряда 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я вам предлагаю вот эту ниточку обрезать, если она вам мешает, я обрежу. В конце ряда у нас получилось 9 столбиков. И сделаем последнюю нашу прибавочку В начале ряда в первую петельку провязываем 2 столбика. Один и сюда же второй. И довязываем до конца ряда 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, Пять, шесть, семь и восемь. У нас в конце ряда получилось десять столбиков. Теперь десять столбиков этих провяжем без изменения: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9 и 10. Делаем соединительный столбик, вытягиваем петельку. И снова оставляем ниточку для пришивания. Не слишком длинный, у нас здесь небольшой рожек. Таких рожка нам нужно сделать тоже 2 штучки. 2 рожка у нас готовы. И... Нам нужно сделать боковые рожки наши, то есть ушки, рожки и боковые. Для боковых, маленьких, делаем кольцо амигуруми. Закрепляем и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Придерживаем петельку, стягиваем наше колечко. И теперь каждую петельку провязываем по столбику без накида. Один столбик, следующий второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой теперь делаем в первую петелечку прибавление 2 столбика без накида первую первый столбик и второй сюда же теперь довязываем 5 столбиков без накида в каждую петлю по столбику 1 2 3 4 и 5 теперь снова делаем прибавление в первую петелечку 2 столбика без накида. И провязываем уже 6 столбиков. Так как мы сделали прибавочку в предыдущем ряду, у нас увеличилось на 1 столбик количество. 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем соединительный столбик в следующую петельку и вытягиваем Нашу ниточку оставляем для пришивания немножечко, ну там буквально сантиметриков 12-13. А вот это, что в серединке наше замыкало колечко, обрезаем, она нам не нужна. У нас получился вот такой вот маленький боковой рожочек. Их нужно сделать два штучки. И теперь нам осталось сделать для нашего личика большие рожки. Берем снова ниточку, делаем кольцо амигуруми, закрепляем и в него набираем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас будем делать все то же самое. Стягиваем колечко и все как обычно. Провязываем, как и маленькие, сначала 6 столбиков каждую. Петелечку по столбику, затем будем делать прибавление и увеличим всего лишь на ряд от маленького. Делаем каждую петелечку по столбику, то есть 6 столбиков делаем. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь делаем прибавление в первую петельку 2 столбика без накида. И довязываем ряд наши 5 столбиков в каждую петельку по столбику. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь снова делаем в первую петельку прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 столбик. И довязываем в ряд уже 6 столбиков без накида, так как в предыдущем ряду увеличили. 3, 4, 5 и 6. Довязали 6 столбиков. А теперь последний ряд провяжем так. Прибавочка. 1, 2. Теперь 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но у нас осталась одна петелечка. Мы снова сделаем прибавление. Один столбик и сюда же довязываем второй столбик. На вот этот ряд мы продлили от маленького рожка отличия. Теперь делаем соединительный столбик и снова Ниточку обрезаем так, чтобы осталось для пришивания. А среднюю ниточку, та, которая у нас закрепляла колечко, обрезаем. Она нам не нужна. Чтобы не мешалась, она нам в принципе не нужна. В общем, делаем таких рожка тоже 2 штучки. И после того, как вы закончите маленький провязывать и большой рожок, Голова ваша будет, в принципе, окончена. И до встречи во второй части.